Буэнос нас здесь, смисл, иду за мегас ядерный раз и на заряд вашей экрана. Это значит, что сегодня у нас... Вы бы только подумали. Симулятор кошака. Президент честно, честной и панул не кисло. Ну, блять, разве я останусь в стороне после такого прикола? Вон она, смотрите. Морда, морда. У... Ябало. Ладно. Хорош смотреть на кошачьи ябало. А мы безотлагательно начинаем начинать. Как видишь, <coughs> я еще абсолютно ничего здесь не делал. Будем клепать стандартно минуток по... 20. По возможности. Ну, естественно, косцену посмотрим полностью. Надеюсь, нас яйца чесать не заставят. О, мохнатые. Сколько ж вас тут, ебаный, насрал. О, а это, видимо, моя зверюга. Управление не перенастраивал, поэтому садимся за руль как есть так камера не масштабируется, ну да... ааа, -а, можно прицеливаться так, Q <с, сука <с, С, а, а, а тебе что, травка яйца не щекочет? Я не могу понять, у меня кот или кошка? Сюда иди! Я думал, прям тут натянет. Сука, как перестать орать, а? Скажи мне, как перестать орать? Так. Так, чем мне, собственно, дальше это делать? А? ну, перенюхал, перетрахал и все, что пробовалось. Ладно, укладываемся на картонки. Че и все? Я типа я учился взаимодействовать с котами? Бля, да вы стебетесь. Я давно не ну, понял, это кот или все-таки кошка. Наверное, кот. Так, дожди на ебана кончилась. Йопс. Хрося <кх> ява нахуй. Ой, лобнус хасел не вышло. Надеюсь, которые, говорит, не умеют. Блямс. Йопс. Епс. Ну... Сажайте, меня уже за руль заебали. Ну, еще хлопцы, поехали. Нажмите леву чтобы мяукнуть. А, Запрыгивать на препятствие, пробел. Так. Цепонял, Оп. Мяу. Так, а там какого хуя забыл? Опа! Вандорн. А, точно. Так. Что там такое? Так, хлебаем из лужи. Куда попиздили у меня пидстоп, нахуй? Я и пац не хотел, а? А, тут типа как на петлейн да петлиметр. Пучи коты. Да пиздую же, блин. Забору так интересно. Так, ага, мне тут надо серию джампов. Ну еб твою мать. Ебачу мужу так. Чё там мне сигналит? Это чё, блин? Код рейсинг какой-то. Я вроде не за Red Bull гоняю. Фу, блядь, водичка. Так. Ага. Так, смотреть траекторию. Можно, по идее, туда залезть. Что-то здесь не то. А, кат-сцена. Сейчас труба ебнется, скриньте. Ю. Уи! Я лишь понимаю, что кошка всегда приземляется на лапы, но, ну, блядь. Да помогите вы, б вашу машус. Это типа гейм-овер или просто катасты? О, бедный котейка. Эх. Ага, значит, придется к корешам выбираться самостоятельно. Так, мы в какой-то каналье. Ну хотя бы живут и относительно целы. Не, нихуя не целые. Падение нам даром не прошло. Епс Так, а это что за? Радио! Крыс какие-то ебаные. фукен Да, вот этих вот тагодичных и кошачьих шуточек у нас будет дохуя. Да хорош, блядь. Так, бегать я не могу. Пока что. Пососите его очко. О, не, все-таки могу. Епать мой хуй. Это киберпанк или густраннер? Робокрысы ебаные. Куда побежал? Говно. О, oh, shit, I'm sorry. Oh, shit, I'm sorry. <nineteen -thousand> так, значит, надо по переулкам короткими перебежками, как я понял, потому что у меня палят камеры, и это большая проблема, я так подлозреваю. Тыц, ты -ды тыц, тыц, тыц. Да, рыц. Тыц. Тыц. Так, а дальше-то куда, ебаный, насрал? Так, где-то по мне работает камера. Вот, сука. Так, горшок ебали. <годно> сука. Follow me. Ну допустим, мяу. Но и хули ты на меня палишь, говно. Так, в окно. Ага, автосейв, значит, вроде все делаю правильно. Блядь! Так, вентилятор мне не очень нравится. Так, а можно я здесь что-нибудь обоссать или как? По мне, надо ну, чем-то вентилятор заклинить, я думаю. Вот только чем. Так. Так, или как туда заплыть? Как опять же? Туда я бы не рискнул сейчас скатываться. Это типа Саныч, давай думай. Вот же мы с блядь. Так. Лунус хотел, не вышло. Так, оттуда мы пришли, по идее. Оп. Так, стой, стой. Там кажется было у это взаимодействие. Так, стоп, дружище. Ага. Я типа с ведром в зубах, я должен эту хуйню бросить туда. Только не падай, только не падай. О, ебать, сработало. <laughs> Сука, я знал, что я догадаюсь. <г dishes> <сел> Блять, как мне это нравится. На нахуй. А, я теперь понял, почему коты это делают, чисто по рафлу. Оп. Das, как дети, маленькие, посмотрите. А что будет, если я так сделаю? Follow me. Так, запрыгиваем на condition. На второй кондишн. Только тут шипы ебаные, оп. Ну, ебаш. На нахуй. <с>, сука. Блять, почему мне так смешно? Лапы в краске, но я что-то в рот это все ебал. О, смотри. Так, вторая. Нет, третья уже кошачья активность. Мы дерем ковер ко всем хуям. Держно, удастся ли мне его и задрать в холомину? И это тоже надо исхуячись. Ой, блять, моя бедная мышь. Сука, почему меня так выносят? Так. Куда ты там маячил? Оп! Бля, почему диван драть нельзя? Я хочу исхуящить кресло в хлам! А, еще нас сайт на газету. Жалко здесь нельзя газить, где попало, блять, такой бы эпик был. Клад? Так а здесь что? О, жрака, не водичка. Так, ну из хуи холодильник у меня не вышло. Так, так, так. Какой-то непонятный язык, не корейский, не то еще какой-то. Да ну нахуй в ведре можно покататься. Я сначала вот так сделаю. Оу! Мяу, мяу. Ошибки там, сори. Так, ёбанаврот, рабокрысы. Я, надеюсь, я правильно иду? Опять эти ебучие. Может, ты хотел нассать на твои останки или помочь? А ты так взял и скопытился. Вот... Пс, сволочь. Очко лысое. Бля, зря я к Фину нахерачился перед записью. Ну, блядь, как вам сказать? Стрелки вот эти, вот, конечно, заставляют идти туда, куда по тебя просит игра. В принципе, как за ручку. Опа, катсцена. Блядь. Я не знаю, почему эта игра так затягивает, вот. Жалко, у меня нет кота. Я бы на эту хуйню с удовольствием. Ч? Ч это за жуки ебаные? Так, нахуй батл. Уи. Так, теперь. Сука, крысы ёбаные! Ааа, -а -а, сука, баный убери! Фу! У тебя ноги в коровой говне! Так. Блять, это уже реально какой-то родд нахуй. Блять, эти сучки меня поели. Так-то нахуй. Так съебали в ужасе. Сука. пошли вы пошел ты нахер козел ⁇ Ебаный нагодел надо уходить ух. о кажется съебался ух вот это товарищи был забег как говорится пристегнитесь мать вашу за ногу еще та будет поезд Он туда что ли? С вещами на выход. Надеюсь, второй такой забег мне не придется устраивать, Э, Ты механический. Оп. Прыгай, пта. Так. Куда дальше-то? Так, вроде бы куда-то туда надо заползти. Так, ну здесь я могу прыгнуть только вниз. Ага, значит, надо как-то вот здесь. Так, вернулись туда, откуда начали. Херово дело. Так, давайте думать еще раз окоп. Так, здесь только вниз. Ага. Кажется, какую дру я все-таки нашел. По трубе. Так, стрелка ведет нас в ту сторону. а ага, значит, где-то здесь выход с этой локи. По идее. Так, если сейф сработал. Опять-ти... Крас, ебаный. Так. А что дальше то Ух, или мне все-таки туды? Ой, красота какая. Мостик навел мохнатый. тык Так, вылез в дом. Так, сейф. Значит, оно. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Так, а дальше-то что? Бочка мне это не нравится. Вот, наверное, пиздец. Как будто он должен быть задействован каким-то... Ага. А, я вкурил. Вот теперь вкурил. О, вот же злоебучая бучи А, это скрип этой самой. Я думал пиздец мне. Хорошо живет на свете. бой next door, от того поет то натига. Чип слух. Пакин слэйвс. оба Ах, ты ж ё... Усюка. Так, кошатинка навернулась. Ну, ойц. Так, надо залезть вон тунды. Вот тут доска. И раз! Так, значит туда. Так, ага, вон на ту крышу. Через кондиционер. Оп. Оп. Так, автосейф. Ща, ребятки. Да, давайте-ка, наверное, Прервемся. Спасибо всем, кто присутствовал. С вас, как обычно. Лукас, пиписька. И до свидания. Адьос, братва. Увидимся в следующей серии.